Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на туториал по мапингу в DF2. Появилась у нас наконец-то маперская сборка, и я все, что знаю, вам расскажу. Сразу скажу, что я в этом софте далеко не специалист в Unreal Engine, поэтому от меня каких-то супер-супер-вещей ждать пока что, по крайней мере, не стоит. Но, тем не менее, я думаю, что смогу вам помочь начать мапинг так для тех, кто первый раз вообще зашел в Unreal, про интерфейс быстренько расскажу, потом про настройки, про типы браши, про их настройки. И на этом, собственно, закончим, на этом уроке. Такой вот план небольшой. Будем такие небольшие, маленькие делать уроки, которые будут касаться какой-то одной вещи чтобы если что потом для повторения было проще искать а не один большой урок по мапингу, где я целую карту буду маппить и потом вы ничего не запомните. в общем-то файле у нас можно сохранить уровень ну и вам тут больше ничего по сути не надо в Edit тоже ничего не надо, если только вы не хотите добавить какие-то плагины, но это уже самостоятельно можете погулить. Какие плагины существуют, что вам возможно понадобится. В window бывает иногда полезно, то есть можно добавить вьюпорты во вкладке Viewports. То есть у меня галочка стоит на 1, у меня одно 3D окно. Если я делаю 2, у меня добавляется второе, и я его могу, к примеру, перетягивая вот за этот ярлычок, я его могу, к примеру, вот так прикрепить. То есть здесь выделяя, ты кликая мышкой, видите, у меня синяя обводка выделяется определенный випор, и я в нем могу уже менять, допустим, другой вид, либо, ну, то есть поработать 3D окне, поработать 2D окне и так далее. Но мне так не очень удобно. Тут уж смотрите сами, как бы на цвет и вкус, как говорится. Собственно, тут все. Особо вам больше ничего не надо. Ну, если, или если вы закрыли какую-то из нужных вкладок, либо у вас чего-то из того, что есть у меня нету, контент-браузер, пожалуйста. Вот вам World Outliner. Вот вам World Settings. То есть вот, да. Но эти настройки вам, скорее всего, не пригодятся, поэтому э, волноваться не стоит. Ну и Toolbar, статистика, Levels, если вдруг вам надо, да, то есть э, отключить, включить. Ну, это... Скорее всего вам ничего из этого не пригодится, просто чтобы вы знали. Ну и далее, здесь у нас, собственно, play. Когда мы его нажимаем, мы начинаем играть. То есть, чтобы потестить карту, намапили и сразу можем пойти играть, потестить. Далее, внизу. Здесь у нас fof. Здесь тоже, по идее, вам ничего может не пригодиться, но есть вот такая полезная штука, как layouts. То есть уже заготовки. Можете сделать себе 4 панели, да, кто-то любит, вот как в радианте у кого-то было. Можете сделать, допустим, вот 2, да, как я делал. Можете как угодно. Пожалуйста, тут вариантов много. То есть можно и вот так, и так, и сяк. Unreal, в принципе, предлагает большое количество. Но я привык с одним 3D окном. Там уж смотрите, как вам удобнее. Далее, вкладка перспектив. Это, собственно, виды випорта то есть с какой стороны посмотрим и сразу предлагаю вам запоминать ход кей потому что я к ним больше не вернусь я буду тыкать только ход кей в основном я использую топ left и фронт. ну естественно перспективу аль джей от кей больше ничего нам не надо ну и аль джи и собственно они все рядышком привыкнуть в принципе можно иногда бывает что пропадает сетка возможно мы с этим столкнемся тогда приходится если допустим с, виду, с видом слева сетки нету вот этой то мы можем перейти в вид справа и вид с видом справа она обязательно будет но это не суть важно здесь у нас view мод то есть лид это с отображением это грубо говоря превью карты то есть когда мы настраиваем свет материалы и так далее в лите это все видно он это выключение всех эффектов. То есть нету ни света, материалы выглядят как обычно и так далее. Мапить удобнее всего в андлите, особенно если у вас есть скайсфера какая-то, которая дает свет. Особенно если у вас есть, но ну, тут есть солнце, например. Давайте я вам наглядно покажу, то есть вот лит, И чем ярче мы делаем солнце, тем ярче собственно у нас становится поверхность. Вот, поэтому бывает что когда там настраиваете уже стены и не мешаются и так далее просто делаете я в маплю в основном в англите лид очень редко перехожу там уже в последние случаи Ну и варфрейм это сетка я ее никогда практически не узую можно использовать деталь лейт, Lightning, но это мы потом к этому придем с отражения и так далее это мы потом придем здесь нам ничего по сути делать не надо Итак, справа у нас тоже запоминаем, если что, ход кей, то есть передвигать на W, то есть вот мы выделили brush, нажали ну, W по умолчанию, и можем двигать эту браш Далее у нас E это поворачивать, то есть вращение, мы можем ее повернуть по всем трем осям, как нам угодно. Ну и scale. scale скейлом пользоваться не рекомендую потому что если вдруг что то если вам надо будет допустим какой-то участок карты увеличить равномерно к примеру такого такое случается будет случаться скорее всего редко но я один раз столкнулся и больше я не, не использую скейл для того чтобы уменьшить браш потому что если у вас разный скейл то есть вы вы вот вы давайте я вам наглядно покажу сразу вот вы добавили допустим вот видите, тени они могут мешаться мы будем в англите с вами все делать глазки привыкнут ничего страшного допустим здесь у меня скейл вот такой вот а здесь единица и если я это все буду скалить, то они у меня будут скалиться по-разному и в дальнейшем если вы захотите какой-то участок карты увеличить уменьшить там еще но ну, какую-то брашей не знаю хотите хотите отскелить но скелом еще раз повторяю пользоваться я не рекомендую потому что это в дальнейшем может очень негативно сказаться то у вас будет будут собственно проблемы так далее это передвижение по локальным либо по мировым координатам то есть вот это мировые и если я поверну его допустим вот так то у меня гизма, вот эти стрелочки, так и останутся. Вот. Если я делал локально, то я могу, куда полигон смотрит, собственно, вот этот смотрит диагонально туда, и я могу его именно так и тягать. Это очень бывает полезно, поэтому пользуйтесь на здоровье. Surface э snapping -э это нам не нужно. Это привязка к сетке. Здесь, собственно, скилл сетки. Если мы перейдем в вид сверху, Видите, она достаточно мелкая, 32. Ну, в 32, 64 в основном мапят. Можете, конечно, и 8192, но не думаю, что будет такая необходимость. Итак, это у нас кубики. Все, начинаем хоткеями пользоваться. Здесь у нас снаппинг по поворотам, то есть выбираем Допустим, 15 градусов, можно его отключить, всякое бывает, и браж будет плавно поворачиваться ровно так, как вам нужно. Если мы включаем, то поворачивается ровно по 15 градусов. И scale, собственно, тоже можно сделать scale snap, то есть 10. Если мы через scale не вот в настройках скейлим, а через viewport, то он у нас будет скейлить по 10, например, да, как мы настроили. А и к тому же Прошу обратить ваше внимание, что когда мы скейлим, сама текстура, сама сетка у браши, она тоже скейлиться. И в этом тоже есть неудобство. Потому что желательно, конечно, для текстур, чтобы везде была одинаковая сетка на всех брашах. Поэтому скейлить, еще раз говорю, не рекомендую. Но если вы с этим совладаете, то ради бога. Давайте ее уберем. Ну и правый клик зажимаем во вьюпорте, можем крутиться. На VSD мы двигаемся. Чтобы двигаться на V быстрее, мы можем покрутить колесико вперед. Чтобы двигаться медленнее, колесико назад. А, собственно все. Итак, э -э -э здесь у вас возможно некоторых вкладок не будет. Не помню, говорила я или нет. Поэтому, если что, переходим в Windows и настраиваем, чтобы у вас были обязательно все эти вкладки, потому что они все полезны. И также их тоже можно пере, передвигать куда угодно переставить это уже как вам удобно сделаете итак от, заходим в maps у вас будет черный экран заходим в maps тест map и вот здесь вот этот файл level он ваш основной то есть это файл карты мы его открываем у нас вот эта карта собственно и открывается тест map с map info пока не берите в голову я вам все потом последовательно расскажу итак Главная вкладка по брашам это mods. Здесь переходим в Geometry. И собственно как я уже делал. Добавляем box. И обычно. Сразу скажу что. Он добавляется далеко не всегда по сетке. То есть видите он немножко сдвинут от сетки. И чтобы не выравнивать его. Допустим не, делать, не искать сетку которую нам надо. Там 4 да, например. Ее подравнивать. Это очень неудобно. Давайте вернем обратно. У нас есть настройка Align Brush Vertisizes. Ее жмякаем, и у нас сразу brush выравнивается. То есть по дефолту бывает, конечно, что бокс ровно встанет, но перед тем, как редактировать ваш браж обязательно нажмите Align Brush Vertisizes. И, собственно, она у вас просто бокс встанет по сетке. Итак, по основным настройкам у нас есть Brush Tip, Additive, Abstractive, Brush Shape. Shape можем мы тут поменять. То есть, если мы добавили случайно, например, Box, а хотели конус, вот мы, пожалуйста, выбрали конус, у нас поменялось на конус. Можем и на лестницу, допустим, поменять, да, и на куб обратно и так далее. Далее у нас размеры. То есть вот по x по y в этом все мы можем тоже здесь сделать, при этом сетка не скалится, сеткой все в порядке. Но я рекомендую все-таки делать не таким образом. Хотя если вы точно знаете, что 8 по x-у вас должно быть 500, пожалуйста, можете сразу себе сделать 500. Но опять же это как, как кому удобно. Итак, Rule пока недоступно, потому что у нас не стоит галочка на Hollow. полу для тех, кто знает немного английский, пустота. То есть мы ее когда нажимаем, у нас внутри образуется пустота. То есть создается комната. И WallFitness, здесь не видно будет, вот так вот, да, с видом сверху. Wallfitness это, собственно, толщина стенок. Пока что мне не пригодилось, но имейте в виду, что такое есть. Этим я обычно не пользуюсь. И Tessellated это собственно у как то сказать о грамотнее ну как вы видите давайте визуально сделаем заключение что когда мы нажали те слой тут у нас добавились дополнительные грани то есть он увеличивает четкость сетки если так можно выразиться если мы убрали то ну мне ни разу не пригодилось пока и надеюсь что вам не пригодится потому что Лучше вот таким вот образом, если, если нет в этом необходимости, такие треугольники не создавать. По крайней мере, в маппинге. Далее у нас, собственно, конус, и у него все те же самые настройки. Стороны, можно сделать его максимально плавным. Внешний радиус. И так далее. То есть я совсем подробно про все не буду говорить. Но, допустим, вот, кстати, такой нюанс. Вот у нас опять съехала, смотрите. Поменяли, когда тип. Допустим, на, вам нужно, чтобы вот этот цилиндр или вот этот конус тоже был по сетке. В этом случае мы можем нажать Align, vertices, align Brush Verticizes, но имейте в виду что он выровняет точно по сетке каждую, каждую точку, каждый вертекс. Поэтому ваша геометрия может слегка измениться. Видите, он ровный. Если мы делаем Align, то он немного искривляется. Это нужно иметь в виду. С цилиндром немного попроще, но не совсем прямо попроще. Но если сделать, допустим, 12 сторон и сделать Align, ну как-то кривовато, да стран ну, в общем в большинстве случаев это работает нормально если вы где-то добавляете то либо выравниваете посетки самостоятельно либо пытайтесь поймать хорошая line это уже как бы я это это я не смогу объяснить собственно есть сфера сферы сферы изначально salvation 2 можно сделать 3, чтобы она более детализирована была, 4 и 5. Но опять же, тут, если вам нужно, можете, конечно, и такую сделать, но это очень большая будет нагрузка на ваш компьютер. Также можно изменить радиус, сделать поменьше, побольше и так далее. Итак, про сабстрактив. Сабстрактив можно сделать любую браш, либо здесь можем при добавлении выбрать сабстракт, и у вас сразу добавится сабстрактив браш но мне удобнее все-таки сначала добавить эту брашу, а потом ее сделать в абстрактив. Итак, что такое с абстрактив? Для тех, кто не знает, а я надеюсь, что все знают, это, собственно, обрезание, да? Если так, коротко говоря. То есть, вот мы делаем, допустим, с абстрактив цилиндр, и он у нас врезается, допустим, в пол, он у нас вырезает, допустим, сферу, а сферу не вырезает. Почему? Потому что сфера стоит После, то есть я сферу добавил после этого цилиндра. И прошу обратить внимание сразу, что когда вы делаете с она становится в 3D-випорте невидимой, если она не выделена. Поэтому э, старайтесь ее не терять из виду, так сказать, и сразу туда нужно поместить, про нее не забывайте, потому что если у вас она где-то потеряется, потом могут быть некоторые проблемы при геймплее. Возможно. Возможно и не будут, но терять ее не стоит. Итак, почему не вырезается сфера? Потому что сфера у нас появилась после этого цилиндра. И чтобы это изменить, вот здесь в ордер есть последовательность. То есть первый и последний. Если мы делаем первый, то у нас сразу вырезается цилиндром. Давайте вот так по-нагляднее. Вот таким образом. Давайте, может даже... Нет. Вот. и чтобы, допустим, вы развыделили, на Escape можно все развыделить. Чтобы выделить снова свою сабстрактив браш, вы хотите поменять ее какие-то настройки, или передвинуть, или еще что-то, вы можете нажать просто на ту грань, которая вырезана именно. То есть внутренние, которые появились у нас благодаря этому сабстракту, мы на нее нажимаем, и у нас выделяется сразу вся сабстрактив браш. Вот, собственно, и суть сабстрактив брашей. Что вам еще рассказать? А, ну да, самое главное. При работе с карт, при маппинге карты, естественно, в основном все делается из боксов. Я делаю почти все из боксов, очень редко использую там какие-то цилиндры для колонн и так далее. Но если вы были на стримах по маппингу, вы наверное замечали. У нас есть, здесь также запоминаем сразу. Shift 1 это у нас геометрия в геометрии этого, этого мы пока ничего касаться не будем, это потом, последовательно, так сказать. И Shift 5, это у нас Geometry Editing, Эти, к этим настройкам мы тоже, если что, потом придем, они нам сейчас не особо нужны. А, собственно, пере, когда переходим э, в Edit Mode, здесь мы можем выделить точки. Можем выделить точки, можем выделить Edge и с ними уже как-то манипулировать, да, таким вот образом и собственно, если перейти вид сверху например в 3d окне мы можем очень устать например да выделять вот так все точки это очень неудобно если мы хотим к примеру выделить все точки сверху или вот так только боковые если мы вот так выделяем выделяются именно все точки сбоку то же самое касается и Edgy. мы выделяем один edge и у нас выделяется сразу оба тем самым, ну мне удобнее двигать по точкам но вы можете выделить edge и уже просто за стрелочку тягать то же самое точками но я когда как, мне вроде как удобнее по точкам, можно и по edge если допустим у вас стена очень длинная и вам вот так вот неудобно выделять, можете просто сделать поближе и ее раздвинуть вот у нас такая вот Какая стена, грубо говоря, получается. Давайте мы ее почистим. Давайте мы ее возьмем как стартовую. Например, для дальнейших каких-то манипуляций. Start Player выглядит таким образом. Здесь есть стрелочка. Вот эта вот голубая. Не путайте ни с какой из. Если раз выделить, то ее хорошо видно. Вот эта голубая стрелочка, она показывает направление взгляда, когда вы появляетесь. То есть вот я появился. И вот он, собственно, я. Чтобы поменять сенс, кстати говоря, если вы уже самостоятельно там начнете что-то ковырять, накладывать браши, какие-то стены строить, здесь вы можете в... нажмете стрелочки, в выпадающем меню будет Standalone Game. Нажимаете его, сохраняете уровень, Save Selected, и у вас открывается полноценный, полноценный грубо говоря, Defrag. И нажав на Escape, вы не выходите обратно в редактор, вы выходите в настройки, например. Вы И здесь вы можете поменять уже себе и Sense, и Axel, и все что угодно, и управление, как вам удобно, чтобы тестить. И видео, и аудио в дальнейшем появятся. То есть это все будет. И также просто нажимаем на Exit. Потом можете просто сделать также, ну мне удобнее в, в окне. То есть New Editor, окно, да. И у вас все эти настройки здесь сохранятся. И уже в дальнейшем можете просто нажимая Escape. Что-то потестили, нажали Escape, вышли, поредактировали. Снова зашли, потестили и так далее. Вот, попрошим. Вроде бы все. Далее будем касаться материалов. Все постепенно, поступательно я постараюсь вам все рассказать. По-моему на данный момент все то есть можете вот зашли в тестовую карту и по поупражняться главное не забудьте ее открыть левел заходим в мод еще раз напоминаю в shift 1 place geometry добавляем если она у нас не по сетке а она у нас вряд ли по сетке align brush vertices и начинаем редактировать через shift 5 и здесь уже как вам угодно Можете всякое такое наделать. Пока что все. Дальше мы посмотрим с вами материалы. И поступательно будем там уже разбираться со светом. Как чего. Ну и Ctrl-Shift-S. Естественно все сохранить. Не забывайте сохраняться. Потому что бывает, что Unreal крашится. И напоминаю, что возможно я этого не сказал. В эдитере мы редактируем браш. В Shift 1 в плейсе мы ее двигаем. Если вы хотите подвинуть в эдиторе, допустим, вот вы выделили, вы начнете двигать, у вас будет двигаться этот полигон, а не brush. Если вы хотите в эдиторе, ну бывает так, что как-то не до этого, да, не, не до переключения, вы тогда можете выделить просто всю brush, допустим, вот так, все точки, и уже ее подвигать как вам угодно. Но лучше, конечно, через Shift-1 просто выделили, подвинули и так далее. А еще сразу, коль такая проблема стряслась, видите, у меня э, точка сместилась, Pivot Point называется. Чтобы ее переместить обратно, куда вам удобно, нажимаете правый клик, допустим, а, нажимаете, нажимаете Alt, нажимаете колесиком мыши, и у вас в это место перемещается Pivot. Можно в любую точку вот так поставить. Это в целом очень удобно, потому что у андрила есть такая проблема, что вот эти точки, они смещаются. Не знаю почему, возможно только у меня, возможно у вас такой проблемы не будет, но тем не менее. Вот опять она сместилась, потому что я не, не, так сказать, не подтвердил. В общем-то мы заж... зажатым альтом маус 3 нажимаем, нажимаем правой кнопкой и здесь в выпадающем меню, э, во строчке пивот, сет, а, Set Пивот offset here. И теперь, а нет, значит, я, это пивот offset значит. Да, вот. Я, видимо, на автомате просто уже делал и не совсем, э, видимо, это запомнил. И у нас уже здесь наша точка для передвижения и каких-то манипуляций. Потому что бывает, что вы там накопируете брашей у вас очень много всего и выделяя какую-то стену у вас вдруг точка где-то вот здесь вот находится естественно это не очень удобно чтобы подвинуть эту браш нужно надвигать ее вот отсюда да? ну и также зажатым альтом и зажатым маус 3 можно ее передвигать но опять же после передвижения и заново выделяя, она сбрасывается поэтому если вы хотите ее оставить допустим вот здесь Правой кнопкой, от сета, с сет. Все, и она вот здесь и остается. Но в других брашах она остается там, где была. Она не меняется для всех браш. Вроде как все. Я примерно вроде бы все рассказал. Пишите какие-то вопросы, вдруг я что-то забыл в комментариях. И увидимся на стримах и на следующих туториалах. Все, всем удачи, всем пока.